В общем, всем привет, с вами Соник У нас сегодня новый, новый режим Райл Старсе Даже три новых режима Первый режим, вот Карту сделал 5 подписчиков, спасибо Побег от метеоритов называется Правила простые Мы берем 8 битов Можем пассивки и гаджеты использовать И просто убегаем от метеоритов При этом Ходим по этим плиткам замедления И у нас есть Коктейль, который мы можем подбирать В общем, вот. Все поздороваются. Еще ульту можно набивать. Ну, в общем, это наш первый режим. Побег от метеоритов. Погнали. Будет мясо. Я думаю, на 8 битах. Кстати, посмотрите. Какой, какой идеальный кубок получил. ребят Давайте ради этого кубка поставим заж зажигательное количество лайков. Что-то заж зажигает. А можно лайки хочет зажечь, чтобы их было в два раза больше. Давайте прожмем. Вот-вот-вот. Все, давайте бежим. Ух. Опа, метеорит. А пока просто побегаю. Просто хочу поизучать эту карту. Ух. Да, ребят, здесь сложно бегать На 8 битах еще дам метеориты Опа, ускорялка, ускорялка ускорялка, Можно вставать на ускорялку Так что давайте, давайте Вот так вот немножко бафнемся В скорости Ставим уду, Вот, так-то лучше Что-то там все друг друга убивают Или это метеориты их убивают это Людей я не знаю вы уже посмотрите, сколько метеоритов тут. Мне кажется, реально. А за мной еще ни один метеорит не пробежал. О, плитка хила, хорош, плитка. Так. Опа! Блида, аккуратно. Ух, ух, ух, ух, Так. Да, хочу, в общем, да. Я буду пытаться выживать. Возможно, метеориты. Метеориты убивают. Да, да, вот. Ай-яй-яй. Ты серьезно? Метеорит меня попал. Видели? Видели меня? Метеорит попал. Он не убил. Ух, так, уклоняемся. Блин, да вы серьезно. А, <с> вот, за да, супермотве мы не побежали. Не повезло. Да. Б... Да, блин, а я не могу. Да, хватит. Ух, ух. Ой, не могу, не могу, не могу. Ладно, мне нужно, мне нужно сюда вступить срочно. Ай, больно. Ну серьезно, плохо. Так, да, хватит. Так, так тихо. Все, ребят, мы теперь бегаем по центру. Реально. Метеориты у меня уже несколько раз достали. Вот видите, как сложно здесь склоняться от метеоритов. Только центр. Хорошо, что центр обычный. Хватит. Хоп. Все. прикольный режим вот мне вот из чисто реально понравился вот реально ходи кобочка такого поставьте лайк он же хочет увеличить наши лайки давайте попробуем это сделать какой классный кубок реально вот ради него стоит прожать лайк ну ладно давайте еще еще катку и ну но... и второй новый режим да еще одну каточку вот просто для фана и второй новый режим Думаю, он вам не менее понравится, чем первый. Ой. Бывает. Бывает один ливнул. Остальные не ливнут. Я сразу так скажу. Ливнули. Ребят, реально. Ребят, тут Ну, а не ребята, сегодня выходило видео. По новому контенту. То есть, понравился. Вы хотите продолжить? за поставьте на прошлый видео лайк. Реально, прошу вас. На прошлое видео лайк. <связывая> как раз. Вау, в конце, в конце. Да. Ух, сори. <связывая> Блин. <связывая> Я не очень реально. Как-то докоснулся этой атаки. Очень плохо. Потому что докоснулся этой атаки дурацкой. Дурацкая атака все портит. Ну, в общем, режим прикольный. Мне понрав, Мне нравится. Тем более с новыми с такими плюшечками это веселее. Играть в эти режимчики. Так что будем экспериментировать. Возможно, и с этими будем к этому эксперименту устраивать. Новенькими. Возможно, еще с какими-то модификаторами. Ну и с режимами. Да, ты издеваешься, а! Не надо! Ух, ух, ух. Где-то ульты, всё, -всё Ульту поставили. Давайте туда запихнем куда-нибудь. Ну, вот бег, бег, Бегать будем тут. Тут бегаем просто вот так вот. Так. Опа. Чё? Блин, а... Ох, перех... <смех> перехитрил. Дурацкий метеорит меня перехитрил. Понимаете? Он реально охотится за всеми нами. Видите, какой сегодня агрессивный наш метеорит. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Оп. Вот, давайте вот сюда вот запихнем Вот будем бегать, бегать, бегать Вот да. Тихо, тихо, тихо, тихо Так, все, думаю, можем Ходить на центр Ой, тихо А теперь там будет проще убежать метеоритов Да хватит, вы Не охотитесь вы за мной Да Пожалуйста да, зачем мы сломали? Серьезно, я выжил, я выжил, я выжил. Да, вы задрали. Задрали метеориты, хотят за мной поохотиться. Ну и все проиграл, знаете. <laughs> Только лишь из за метеоритов. Только лишь из-за метеоритов я проиграл. Ладно, теперь, да, сейчас будет мой новый мой режим. Вы узнаете. Да, спаль... я же, возможно, еще что-то просполирнул. Какой-то режим. Но я его не совсем просполирнул. Я же, что сегодня два новых режима я еще вам покажу. А не три. Возможно, это все вырежу. Эти диалоги. Реально, вырежу это все. Не знаю, вырезать или нет. Сейчас, да, ребят, мои, мои новые режимы. Сейчас просто выходят. Вот. Ну да. роковая шахта. Да. И наш первый режим. Вот он. Один на один. Битва. Битва один на один. Вот такая карта. Да. Прикольно. Будут три модификатора стоять вот этих вот Одну-две катки приведем и третий финальный режим. Давайте, вот вам покажу, например, вот так вот, давайте сделаем. Покажу геймплей за тикой, покажу, как я, как я вообще сражаюсь. Да, просто берем тиков быстро быстро перезарядочку люблю больше вообще за нее будут решать на ком будут сражаться да ребят ну вы видите да, робот метеориты, коктейль ну, так, ну пусть будет напрямать пусть будет напрямать в принципе мне все равно Потому что потом еще я посторожаюсь, И потом, в конце, третий, заключительный режим. Надеюсь, вам понравится. Сразу три новых режима в одном ролике увидеть. Так, не везде можно. Сразу скажу. Не везде. Поэтому вот такие вот дела. Так. Опа-на. Вот-вот, давайте, выхожу, выхожу, выхожу. В общем, вот, наши кустики, карта вы видели. Облачка яда использованы. Ниф... Ниф... Нифига, в начале карты. ты начали. Ну, <сосило> бесись. Ну, в общем, смотрите, вот там, в вот центре. опа, я уже почти ульту накопил. Ну, да, ребят. Так, смотрите, ульту, ульту тоже можно бросать. Это не за. Ух, все, победа. Но... А почему это а почему она... а на робот? А, нет, на робота она пошла. В смысле? Иди, пожалуйста, от меня. В общем, вы видели, кто победил. Там робот просто. Просто давайте давайте посмотрим оценку. Вам... Надеюсь, вам понравился этот режим. Все меча. Все бомбочки. Все было. Невезучий человек. Робот нормальный. Это слишком скучно. Вы понимаете, это слишком скучно. Сейчас будем знать, на ком будем сражаться. Окей, Макс. Макс недавно выбил. Вы видели, наверное, уже ролик с Макс. Реально, мне понравился боец. Такой хороший боец, реально. Просто лучший боец. Бравл Старсе. Хотя не самый лучший. Есть не больше легендарки нравится. Кис, как спайк Леон, но Макс. Макс тоже од... одна из моих любимых бойцов. Красиво, красиво проделано. Бегите, давайте в телепорт. Да ты куда бежишь? И... Да блин. Иди в телепорт, я сказал. Блин, а тут еще, тут еще один. Тут еще битва. Опа, на. Робот. всего, Все, все, все. Просто робот. Роботу делал. Ай, больный, больно. Иди, иди ты отсюда, пожалуйста. Да я не, не хочу я с тобой бегать. <свят> я убежала их. я должен. Робот, я не хочу. Ух, ух. Какие прикольные. <свят> Еще. Робот, не хочу я с тобой. Ох, он... а ты меня даже так достаешь. Интересно. Это один не из проверенных экспериментов. Но теперь вы знаете то, что робот вот, вот через такую маленькую рычушку может достать спокойно. Через рычушку достает. реально весело. Теперь третий у нас, последний режим. Давайте сбросим. И это... Вот он. Да. хаоса люди Представляем вам этот режим давайте давайте представим то что здесь ночного дозора не было да, да, да. давайте представим то что здесь не было ночного дозора все все Ладно, давайте, ладно, давайте выключим это все. У него только, наверное, напиток и зарядка супера. Типа вот ничего не было. Разгугаджи второй. гаджетах, спасибо. Вторую. На 8 битах. Ну, чтобы читов не было никаких. Да, ребят, на 8 битах. Мы должны это все пройти. Ну, конечно же, да. Я буду... Перед, перед, я буду... Конечно же, мы будем на, на чекпойтах останавливаться, да. Будем на чекпоинтах спавниться. И главное коснуться. будет даже... да, все восемь бетов сейчас просто будет мясо это пройти на 8 битах как думаете сможем ли мы это пройти это вы видели карту сейчас Конечно, все самых легких таких испытаний. Там, там шипы. Это все легко. Но дальше будет... Видите, там что за жесть. Так. Так, хорошо. Блин, тихо вы. Да, меня убили. Блин. Ладно. Ну, давайте посмотрим. Вот. Давайте посмотрим, как они будут бегать. Без меня. Да, ребята, я, я не, мы не будем не, не будем заново это начинать. Я, я просто наблюдаю. Вот, смотрите, смотрите. Они все это проходят. Они все через эти шипы идут. При этом размещают свои усилители, урона, чтобы быстрее быть. Но сейчас все коснутся этих килплит плит во, молодцы. Коктейльчик там даже уже идет. Вот, вот это, Сейчас будет мляться. Даже коктейльчик. Ну, смотрите, здесь яд. Значит, да, ребят, мы будем с тех пор вспавниться. Потому что здесь яд. Да, я не, мы не будем заново все это начинать. Ибо это долго, ребят. Я просто не хочу видос затягивать. Просто хочу вам показать. Да. Сейчас, да, вы, конечно, сейчас пос... узнаете, как это все сделается. Как я вот делаю чекпоинт. Да, вы видите, и придется все это переставлять. Но главное, главное, я все это делаю. Да, я уже, уже проспойлерил новый режим. Ну, Но немножко. Название беспорелил. Ну, второй гаже то есть нельзя его использовать чтобы урона просто не было в общем сейчас около первочек понята начнем поэтому все выключил там видите уже это да финишная плита давай давай оп все так давай вот дальше всех разместим. Да вы серьезно, хватит. Вы всякие лайте. Так, шипы, шипы, шипы. Аккуратно. По шипам, по шипам не бегать. Хопа, блин. Хопа. Хопа. Хопа. Ну да, ребят. Это вот так вот нужно проходить эти батуты. Да, ребят. Нужно уметь, да. Ой-ой-ой. Ой. ой, ой ух, ух, ух. Да, ребят. Так, телепорты. Телепорты. Ну, телепорты. Телепорты, да, изичные, изичные. Да вы серьезно. Да, здесь еще трамплин, блин. Здесь нужно, да. Опа. Фух. Да, ребят, поставимся второго черпоинта. Хорошо. Так, дальше у нас аркада. Да-да-да-да, все-все, убивай. Да, ребят, мы дошли до второго чекпоинта, Конечно, не все дошли. Хотя, да, ребят, реально на битах сложно трамплины проходить. Вот, представляю. Представляю, какой раз на битах трамплины проходить. Начинаем, так сказать, со второго уже чекпоинта. Да, я вы уже знаете, что я имею в виду. Под словом чекпоинты. Я бы сразу их мог на финиш разместить, но нет, я не буду. Да, ребята, это уже испытания посложнее будут. То есть это уже реально. То есть, первое это были простые, второе уже там посложнее. а еще будут сложнее, а Самое последнее, самое сложное испытание. В общем, потим, потим, что-то говорят. Потим, что-то говорят. Хм, бывает. Потом все. У нас сейчас последний новый режим. То мы будем завершать этот серию. Надеюсь, что вам все-все режимы эти понравятся. И вы захотите еще что-то новенькое. Как раз уже вы видели, да, готовлю до вас один режим. я вы уже увидели его название, но вы не но вы уже догадываетесь, в чем суть. Только карту. Карту еще не видели. Это не все, я просто спойлерил. да, сейчас сейчас, будут, сейчас будет сейчас самый последний наш новый режим, а потом уже подготовка к нашему, потом уже подготовка к кое чему, как сказать, вы, вы там видите, ну если захотите, то наберем 5 лайков и я сниму этот турнирный видос, Только ка, ну ка, поддержь, блин, ты серьезно, ты серьезно Глупый. Да, это, это самые такие места. Да, это самые, самые жуткие места, если честно, бравли. Блин, ну серьезно. Фу, фу, спасибо, спасибо, шипы. Это самое, это самое жуткое, жуткое испытание. Теперь-то теперь я наконец-то прошел так, кто-то там, там уже дошел. Ага. Давайте, хотя бы кто-нибудь до чекмота тогда... Ух, ух, ух, да. блин, ну нет. Ну все, опять... О, молодец, молодец. С этого чекпоинта начинаем, значит. Вот, этим чекмотом будет очень легкое испытание. Хотя, может не легкое на битах, если... Ух, пытался пройти. Ну, в общем, да. <свист> вот третье, вот это испытание Реально сложное <свист> Просто в конце <свист> Смешно <свист> Ещё Яд Просто, ребят Надеюсь, вам, если вам понрав понравится как, как, как мы мучимся Мало, почти прошел, красавы, просто почти. Давай. А, все, все. сейчас, да, последний, третий чекпоинт. И там будет уже, вот ребят. Вот это испы одно испытание. Ну и потом, да, перед финишем будут шипы. Так что, продумаемся. Ну, уже будет продумать. Да. Да, последняя станет легкая, да. Она, она, она не самая сложная на самом деле из этих. Это обязательно второй гаджет вторая пассивка это самый последний у нас режим новенький потом будем завершать это видео угу. модификаторы суперские. и все ребят да сейчас да, это будет так блин ух, ух, ух, так все все идем идем идем Блин, они а зафейлись Жестко, жестко. Опа. Да, ребята, это жестко. Это непростой не режим. Фух. Фух, фух, фух, фух, фух, фух. Серьезно, так. Шипы ждем. Так, идем. Опа. Да, здесь специально замедляющие плиты. Чтобы, бы можно случайно попасться на эту пружинку? Блин. Кажется, или там с первым гаджетом кто-то гуляет, это очень плохо. Это читы, первый гаджет. Если что, это чит. И да, люди, я это сделал. Да-да, вот -да -да -да давайте... Да, люди, мы прошли эту карту, прошли эти гоночки, самые первые. Хотя вот, easy, вот этот игрок Изи Пизи почти прошел, почти. Но ему немножечко не хватило, вот немножечко ему не хватило. Если бы он еще бы попытался, то, то он бы мог пройти. А так, так давайте вот... Ух, хорошо так. Да. Вот. Ну и здесь, да Все, мы ну, прошли Прошли Хорошие достижения Да Давайте тоже Ой-ой-ой, тихо-тихо Все В общем, такой у нас Режим Ну, вот, давайте, спр... надеюсь, вам тоже он понравился. <смех> ну, почему целиком тяжело? Вот некоторые легко прошли. Ста... В общем, вот ради такого кубка поставьте лайк. Прошу вас. Кубок, правильно, еще рад будет. И ради Мегаящика Дерила. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик. Забыл я, Соник и подписчики. Всем пока!